22 сентября. Вот как раз сейчас и посмотрим. Луганск. Мы знаем, что возле Луганска, после того, как собираются хунтята оставлять и делать такую определенную буферную зону, то, конечно же, они должны в принципе дислоцироваться не ближе, чем на Вайдар. То есть, вот эта вся территория в будущем должна быть, э, ну, якобы нейтральной территорией, и будет принадлежать она местным жителям. То есть, любой э, ополченец, находящийся сейчас, допустим, возле Веселой горы, но имеет паспорт с пропиской в населенном пункте Счастье, или где-нибудь тут, вот, в Бахмутовке, ну, неважно, вот, он может туда прийти. И сказать, я здесь мирный житель, я живу. Да, пока что буферная зона, тем не менее, он будет здесь обосновываться. Насколько долго это продлится, я не знаю. Но пока что линия фронта проходит между населенным пунктом счастья и Веселая гора. Это севернее Луганска. Северо-восточнее Луганска. Линия фронта проходит прямо вот по станице Луганской. То есть здесь какую-то часть контролируют ополченцы, какую-то часть контролируют хунта, э, но большая часть... Э, вот если мы присмотримся на станицу Луганска, это густонаселенный такой э, район. И вот как раз по нему и проходит линия фронта. Здесь есть мост взорванный, то есть по ту или другую сторону. Можно там линию фронта посмотреть. Только там. Здесь хунтовские подразделения тоже должны спешно покинуть эту территорию. И тогда эта зона расширится, так или иначе. Что будет дальше, я не буду предсказывать. Э, много у нас еще, в принципе, времени. Будем смотреть по событиям. Но линия фронта здесь не изменилась. По части, кстати, нам сегодня очень дословно рассказал ополченец, который говорил про вот этот теракт, совершенный хунтой, возле заминированной, вот как здесь показано, заминированной ТЭС. Вот про вот этот теракт. Что касается... Котла расположена возле Лутогина. Застрял он здесь плотно, возможно, они даже и окопались. Выхода у них своеобразных нету, они находятся под мушкой, особенно не передвигаются, ждут своей участи. Если каким-то там котлам предоставили возможность, так сказать, вытесниться или выйти, то вот этому котлу вряд ли это предоставят. Он просто сам по себе мирно покинет эту территорию. Вот возьмет мирно и покинет эту территорию. Каким образом, куда, ну это не важно, пусть себе самостоятельно выбирают. Я думаю, также мирно будет решена и проблема с котлом возле Красного Луча. Может быть, они мирно, э, спешно очень покинут территорию, вот направляясь сюда, вот к Дебальцевскому котлу. Э, вот туда. Ну, мы про Дебальцевский котел особенно сегодня поговорим, потому что там есть серьезные изменения. Это, об этом свидетельствуют все-все-все сводки. Граница с Российской Федерацией контролируется силами ополчения. Никогда она теперь будет, не будет контролируется силами войск. Никогда, вот заметьте, не, говорят никогда не говори никогда, но тем не менее, вот эта территория не будет контролироваться хунтовскими подразделениями. И Киев никакого влияния на вот эту границу уже вливать влиять никогда не будет, вот та хунта, ни разу и нигде. Как бы то ни было, это единственный вариант силовой, силовой вариант уже исключен. Смотрите, какая огромная уже территория Новороссии у нас. Ну, еще маленькая, на самом деле. Но, тем не менее, она гораздо больше, чем была раньше. Вы же помните, как раньше происходило? Вот если мы вспомним, буквально там, ну, жалко же здесь нету возможности показать, как это было. Вот отсюда. С Гукова, вот до Изварина, в Изварина были тоже боестолкновения, там же были пограничники, вот здесь проходила линия фронта, Краснодон, везде была война, это был вообще, южная территория контролировалась полностью хунты, вы же помните это? Помните, до Красного Луча, вот так вот она проходила, здесь Саур-Могила, все это было, вот здесь вот, все эти населенные пункты Дьякова, КПП Должанский, там, я уже не говорю, Матвеев-Курган, это все было под хунты, мы помним, как Новошахтинск, вот здесь вот, казаки помогли освободить его, Просто-напросто убрать отсюда хунту. Да мы радовались вообще. Для нас это было что-то из, из области фантастики. Мы же очень радовались. Что как это так? Ничего себе, у нас еще один КПП появится. Неужели мы сможем воспользоваться еще одним выходом для беженцев и для поставки гуманитарной помощи, там, медикаментов? А когда бы, вонде Матвей в курган был? Как это происходило? Когда Саурмогилу взяли, а вот здесь Степановка и Мариновка были еще под контролем хунты. Они совершали такие прорывы сюда, под Красным Лучом. Похоронили их возле антрацита. Вы это помните? Это вся территория контролировалась хунтой. Насколько уже сейчас все это идет. То есть силового противостояния, это я к чему? Что э, как-либо силового варианта захвата этих территорий на Новороссии не будет. Это невозможно. Со стороны хунты. И какие бы там им тысяча танков не дали, они их все равно угробят, или продадут, или разворуют, раскрадут. Они их, ну, ну, не смогут они ничего с ними предпринять. Что у нас касается южной линии фронта. Тельманова. Закреплено за ополчением. Линия фронта проходит примерно между населенными пунктами Гранитная и Старомаренко. Вот здесь есть определенная трасса, ведущая к Волновахе. тыла Тоже здесь же точно так же проходит линия фронта. К Мариуполю. В Мариуполе активизировались сегодня у нас поставки. Вот получилась такая информация. Активизировались наши диверсионно-разведывательные группы. И вот, допустим, вот здесь вот под Широкино, где-то, вот еще, ну здесь нету меточек, но мы это знаем, что вот конкретно здесь была активность наших диверсионных групп Потери были у колонны Укровской армии, потери существенные были так или иначе И еще дальше у них тоже было проблематично с доставкой То есть использовать трассу, да, вот эту вот Мариуполь-Донецк до определенного момента до Еленовки Или даже уже чуть ниже, там, до Докучаевска, вот Новотроицкая Уже у хунты не представляется э, свободным Потому что они вот называются на местных партизан. Они это знают, ну так или иначе будут предпринимать какие-то попытки. Линия фронта, а вот Широкина, вот здесь вот Широкина, вот здесь вот работали диверсанты. Так, линия фронта, вот смотрите, Широкина покинула Хунта. Линия фронта немножко сместилась с запада, чуть-чуть ближе к Мариуполю. Вот, на самом деле мы что это скажем? Укропы. Мирно, очень довольно-таки, покинули эту зону, дабы соблюдать э, буферную зону в размере 15 километров. Маркировки еще никакой не происходило. Я не знаю, как они это существуют, действуют, но я думаю, все вооруженные силы Украины, которые есть, и даже карательные батальоны, эти первее всех будут бежать назад. Но ну, так оно и есть. Ничего себе, какой классный приказ, нужно отходить. Вообще классный, шикарный. Что воевать мало кто хочет там, на самом деле. Э, даже те же... Карательные батальоны, эти фашисты, нацисты, они уже, ну, в большей степени иной, они насытились. Вот поиспользовать артиллерию, там, поновосить террор, это они могут, но воевать они не хотят. У них другие задачи, они же каратели. Они должны карать местное население, и все. Беззащитных, там, женщин ликвидировать, там, 10 на 1 нападать, там, сбитыми погонять. Вот это они могут, а воевать нет, и они не хотят. Поэтому они с удовольствием будут исполнять любые абсолютно приказы по отводу войск. Потому что воевать одно, а заниматься какими то террористическими акциями, это другое. Для них второе, более приоритетнее и более для них э, приемлемым. Потому что это обычные каратели, фашисты, полицаи. Вот так вот. Они будут отходить, дальше они скажут еще. А мы будем в тем временем говорить, что вот Широкина мирно покинули каратели. Скоро они покинут некоторые укрепрайоны. Вот Сартана... Допустим, она здесь Толоковка. Здесь находится наш блокпост, Укрепрайон. Они сегодня его активно бомбили. Я не знаю, как там с ребятами нашими, что там за ситуация, но информация о том, что они применяли реактивные системы, была. Ну, будем надеяться на то, что среди наших ребят никто не пострадал, как и, в принципе, среди местных жителей, потому что это считается уже восточной частью Мариуполя города. Докучаевск. Хунтовские войска немножко были отсюда выдвинуты два дня назад, и теперь эта территория является своеобразным тылом уже для нашей армии Новороссии. Здесь она и прошлась, когда возвращалась с юга, и заставила хунту отойти, еще до подписания каких-либо липовых там бумажек с кучмами и со всякими э, другими личностями. Но, тем не менее, трасса Н-20 начинает контролироваться силами армии Новороссии от некого населенного пункта Новотроицкая. Дальше. Западная линия фронта от Донецка. Контролировалась она все время, линия фронта проходила между Александровкой и Старомихайловкой. Населенный пункт Марьенко периодически э, переходил из рук в руки под контроль то ополчения, то вооруженных сил Украины. Сегодня отсюда, сюда заходила хунтовская группировка и сделала определенный вот, минометный расчет по позициям нашим производилась. Я так понимаю, по сводкам от Прохорова мы получили информацию о том, что эта группа была ликвидирована. Потому что она закреплена, бесспорно, видите, уже за силами армии Новороссии. Поэтому отсюда и Хунта, спешно, потеряв немножко минометов, конечно же, мирно покинула эту территорию. Вот туда дальше, Курахова. Я думаю, ту же самую тенденцию мы будем наблюдать и по трассе М4. Потому что здесь Хунта потихонечку будет мирно отходить дальше, чем даже до Карловки. Я думаю, еще дальше. Э, вот таким образом. И армия Новороссии приобретет своеобразный контроль или буферную зону над еще большей территорией. Я не представляю, как там будет отбиваться поросенок вместе со своей там Геращенко, и вот тем Геращенко, который замглавы МВД, и та Геращенко, которая там вот эта женщина, как они будут отбиваться от партии войны которая будет постоянно им говорить, мы теряем территорию, мы отдаем там, там же террористы, те российские армии, ну пусть у них там своя грязня, наша задача, чтобы отсюда хунтовские войска ушли любой ценой, любой задачей, ушли с помощью инфо с помощью там каких-нибудь мирных переговоров, с помощью росчерка, пера. нам не важно. С какой помощью? Они должны покинуть эти территории. Потому что хунтовская группировка здесь считается оккупантами, если спросить, у любого местного жителя. Абсолютно у любого. А если вот на вот этом фоне мы все-таки когда-то с ними зацепимся, что не у любого, тогда можно смело говорить, давайте проведем референдум. Давайте, ребята. Если вы считаете, что не у любого, давайте. И меньшинство, большое но небольшое, неважно, покорится воле большинства. Либо покинет эту территорию. Вариантов несколько будет, но тогда можно будет узаконить уже наше волеизъявление. Что мы имеем ближе к Донецку? Каратели, наемники, расположенные возле аэропорта, э, подкрепляются хунтовскими группировками вот с тоненького вот сюда через Водяное. Вот отсюда с Водяного они в принципе и заходят. Вот есть опытный некий населенный пункт и Пески. Пески здесь проходит линия фронта. Здесь каратели используют возможность передвигаться к аэропорту. Здесь даже есть трасса, здесь инфраструктура. Здесь много дорог, но это же все-таки пригород города Донецка большого. Много дорог. И каратели имеют возможность сюда поставлять технику. Приезжают на техники, отстреливают и разрушают инфраструктуру. Эту картину мы наблюдаем уже на протяжении месяцев, трех-четырех, когда они просто уничтожают мирных жителей и город Донецк планомерно. Наемники, да, действительно, иностранные, там, не иностранные, разные Но вот здесь сидят фашисты Я могу публично сказать свою точку зрения, что можно с ними сделать Есть другая точка зрения, там, это Лешко по этим специалист Есть, в принципе, какая-то там дипломатическая точка зрения которой я не придерживаюсь по отношению к вот этим вот фашистам Расположенных в аэропорту Которых еще и постоянно снабжают там По приказу или где-то и что Цены они им. вот понимаете, цены им Какие-то, вот, есть у них определенная цена Поэтому за них держится. Думаю, что все-таки ликвидировать вот эту подачу через опытное, совершая определенные диверсия по разрушению поставок, довольно будет проблематично потом вот этим карателям, потому что они привыкли снабжаться постоянно. А со снабжением у них возникли проблемы. Если ликвидировать пару колонн, хунта перестанет их снабжать. Побояться элементарно. Теперь, будущее отделение границ. Вот Авдеевка. С этого населенного пункта регулярно ведутся обстрелы из реактивных систем, залпового огня. Делают они это беспощадно по северным районам Донецка, по Киевскому району, и бывает и дальше. Здесь расстояние, в принципе, позволяет даже Макеевку терроризировать из Авдеевки. Здесь каратели будут покидать эту территорию. Ну почему? Да потому что мирно, и потому что есть там указания поросенка. Вон идите, почитайте, послушайте. А если вы карательные батальоны, которые не подчиняются президенту и верховному главнокомандующему, ну что ж, вы так или иначе мирно тогда здесь и останетесь. Навеки, не навеки, это не важно. Может быть, некоторые части ваши там останутся. Не буду радикализировать дальше нашу э, вот такой вот обзор карты, но, тем не менее, эти каратели так или иначе покинут эти территории и перестанут вести террор населенных пунктов Новороссии. Что мы имеем возле красного партизана? Пантелемоновка у нас четко закреплена за ополчением, за силами армии Новороссии, и Горловка имеет снабжение непосредственно с Донецком, через вот эту вот трассу, проходящую через Пантелеймоновку. Здесь был сделан определенный забор, красный партизан, здесь поработали хорошо ребята, спецназ Мотороловский тоже поработал, вот Ахиллес со своими бравыми хлопцами, сегодня он их награждал. Ну что ж, здесь можно снабжать хоть как-то Горловку. В Горловке совсем На дня 3-4 назад появился свет, не более того. Вот как раз связано с событиями того, что разблокировка Горловки произошла. И нету здесь карателей, они заходили, ликвидировались маленькими группами, большими, по-разному. Но они были или вытеснены, либо ликвидированы. Ну и теперь самые изменения серьезно происшедшие в Ждановском котле, под Янакиево. Его кто-то называл Янакиевским котлом, кто-то Ждановским, кто-то по-разному там. Ну, это даже не важно. Здесь был некий населенный пункт Розовка. Там поднят флаг ДНР, прямо над э, райсоветом. Оттуда каратели мирно ушли. Может быть, некоторые остались. Э, не знаю, в какой, с какой, какую роль или цель они будут выполнять теперь, э, оставшись в Розовке. Ну... Опять же, можно радикализировать только. Ждановка, то же самое, э, находится под полным контролем ополчения. Хунта покинула эти территории, ну, не без пинка, я вам скажу, не без пинка. Ну, конечно же, мирно, естественно. В ближайшее время хунта собирается мирно покинуть некие населенные пункты Орлова-Ивановка и Малоор... Новоорловка. Вот, Орловку мне уже показывают, что уже мирно покинули. Ну что ж, в ближайшее время мы увидим, как хунта мирненько отсюда уйдет. Потому что здесь, я не знаю, что она там оставит, э, не оставит, там технику или что-то еще. Потому что если она отсюда мирно не уйдет, ей придется мирно искать вопрос, как бы ей мирно дальше существовать. Потому что вопрос вот здесь вот обрезания их, своеобразного обрезания, в прямом смысле слова, вот между, допустим, Каменкой и Малоорловкой, вот здесь нарушить им снабжение, э, ну, очень легко. Поэтому пока есть возможность мирно уйти, причем уйти это нормальное слово, без использования двойных стандартов. Уйти. Вот сейчас у них есть эта возможность. Потом у них будет возможность уйти, э, ну, своеобразная возможность. Как примерно в Ждановке вот они ушли. Вот так вот они и будут отсюда уходить. Ну что ж, каратели покидают эти районы, конечно же, мирно. Сегодня у нас слово самое модное, это мирно. Также мирно отступают каратели из Углегорска. Покинули они эти войска, эти территории. Вот здесь нам показывают, что есть блокпосты еще вооруженных сил Украины. Ну, так или иначе, они уже под... Переходят под контроль э, армии, силы армии Новороссии. Там будет обязательно куча боеприпасов. Там своеобразный военторг даже произошел. Некие сговоры тоже произошли. Ну, много чего там. Я думаю, там еще и пленных немножко получится. Но, тем не менее, каратели мирно покинули зону э, пригорода, населенного пункта Углегорска. Конечно же, мирно. И сейчас они вот возле Дебальцева. Взамен всех этих мирных отходов, Таких своеобразных, чтобы вы понимали Там Их вытеснят из Чернухина и дальше Вопрос передвижения какими-нибудь большими или маленькими группировками В району Фащенки по трассе М3 У них отсутствует полностью В общем им такой вот своеобразный отход Гарантирован э, соблюдением отхода их по трассе М3 к своим там фашистам, которые расположены там чуть дальше, и к своим там вооруженным сил у кого по-разному, понимаете, здесь же много разных ребят. Есть фашисты, есть нацисты, есть мобилизованные ребята, есть вооруженные силы Украины, военные обычные, ну просто приказ, который привыкли выполнять. По-разному, разношерстная группа здесь появилась, и боевоспособные есть там, разные. В общем, всех их ждут примерно здесь. И чтобы они отсюда мирно покинули, действительно покинули, у них довольно-таки немного времени. Принимают решения их командиры, а все, кто остаются, не принимают это решение, не подчиняются там поросенкам или своим командирам, или еще кому-то, будут мирно э, оставаться в этих населенных пунктах и уже э, вступать в переговоры с армией Новороссии. Так или иначе вступать придется. Уже там слово «мирно» будет иметь двойной стандарт. Дальше, ну, вот, Подыбальцево, серьезные изменения у нас. М -м -м. Населенный пункт Троицкая, э -э здесь хунтовские войска покидают эти территории, немножко передислоцируется группировка хунтовских карателей, э вот, сдерживающий фронт. Э -э ну, здесь нельзя сказать, что они сдерживали фронт, они здесь вели активные действия. На протяжении вот с 5 сентября здесь очень много активных действий произошло со стороны хунты. Они отрезали вот некие там населенные пункты, Боровское и так далее, которые подходили тогда и контролировались еще э, бригадой призрак. Потом еще чуть откусывали, еще, еще, еще. И вот что мы имеем. Сейчас они подошли к Первомайску, как и прежде, было это раньше. Подошли и вот такая вот своеобразная линия фронта возле населенного пункта Крымская проходит. Каратели сейчас, может быть, передислоцируются, отпустят, отойдут, но тем не менее здесь... Э, террор, который производился по отношению к населенным пунктам Первомайский Кировск, мы видели последствия этих разрушений, э, ну что я вам скажу, ждет их своя судьба, ждет их, и мы обязательно, и все это помнится, все это записывается, и это никогда не забудется вот этим вот фашистам, обмануты они были, не обмануты, это не важно, у них на руках кровь и преступление, огромнейшее преступление по геноциду, разведенному вот на вот этих территориях против мирного населения, против инфраструктур города. Много у них очень преступлений на них висит. Все им воздаться. И воздаться сполна, обязательно. Приумножится даже. И, в принципе, мы возвращаемся обратно к территориям Луганска. Вот как-то так. Ну что ж, подытожим. У нас э, изменения, которые сегодня произошли, больше всего касаются... Ждановского котла, Янакевского котла. Оттуда хунтята мирно ушли. Сейчас еще они мирно покидают на ивановку Возможно, у них есть сейчас реальная возможность, на данный момент существует, уйти по своеобразному коридору. Будем надеяться, что они ей воспользуются. Точно так же, как и воспользуются хунтовские каратели, расположенные вот возле неких населенных пунктов немного севера и северо-западной Донецка. А группировки в аэропорту... Ну, так или иначе, сегодня там опять противостояние. Опять шел бой. И мы это видели по прямой камере, включенной, вот, лайв-камера с Донецкого аэропорта. Там действительно шел опять бой в Донецком аэропорту. На южном направлении изменений особо серьезных нет, кроме как Хунта мирно покинула населенный пункт Широкина. Диверсионно разведовательная группа работает возле трассы Н-20. Хунтята боятся перевозить что-то серьезное или передвигаться теперь под этой трассе. Все.